Дорогие друзья, привет! Это новая рубрика на моем канале Реакция и обзор на балалайчников Которые прислали мне свое видео Если вы хотите поучаствовать в, этом, в этой рубрике То присылайте видео мне на почту Которая указана в описании Сегодня на обзоре у нас три балалайчника И мои советы по технике игры на балалайке Ну поехали! Так, и первое видео у нас э, Виталий Зубашев в деревне моя на Балалайке, ну давайте посмотрим. очень важный элемент музыкального исполнительства, поэтому в точку надо приходить хорошо, то есть чтобы точно закончить, завершить и все в этом роде. Так, ну ничего бывает. Так, мы поехали с самого начала. Значит, что у нас там было? Ага, вибрато. Лучше всего играть вибрато указательным пальцем по первой струне использую я панцирь. Когда мы играем вибрато Пальцем мы извлекаем звук не в сторону зрителя или наверх, да, а как бы внутрь баллайки. Легче всего это понять, если использовать панцирь и поскользить. То есть берем по панцирю, едем-едем и извлекаем звук. Вот наш способ основной. То есть мы как бы внутрь извлекаем звук. После этого мы руку открываем и вибрируем. Не просто трясемся да, или всем телом, кто как. Мы качаемся на подставке. Мы качаемся на подставке вот в этом месте. Вот. Может быть чуть-чуть помедленнее, а лучше начать э, играть, да? Ну и с вибрато стоит поработать немножко. Ближе палец держать в сторону грифа. То есть, а то получается, что палец работает мимо панциря. Ну, у меня панцирь в принципе больше, да, чем на этой блачке. Вот, хорошо, дальше. Да, звуки до конца держим и переносим в момент, когда уже следующий звук. То есть слишком рано переносите руку. То есть не додержали и ладно. Вот. Ну, в принципе неплохо, не критично, но лучше держать, если это особенно игра на вибрато, на легато, лучше держать до следующего э, звука. ну вот здесь лучше конечно может быть даже сделать флажолет было бы классно так поехали дальше малая дробь хорошая можно было большую дробь сыграть вот да не совсем понятно зачем играть все время левой рукой переставляю по второй струне тем более что гармония Большим пальцем было бы проще. То есть не если играть соло солоболлайку в принципе нормально. А если играть с кем-то, то гармония не будет совпадать, что у нас там ля, соль, дес, соль, диэс, будет грязь звучать. Поэтому лучше, если гармония держится, то И держать большой палец на месте. Большой палец. Да, при перемещении терциями лучше всего большим пальцем скользить по вторым струнам, вот так, таким способом. Когда играем соль на вторых струнах, первую струну лучше приглушать. Ля это как бы лишний звук. То же самое. Ну можно. Тогда уж лучше терциями сыграть таким. Ну, в принципе, не Возможно, здесь не та гармония. Скорее всего, до диез здесь нужен. Скорее... Да, скорее всего. То же самое. Поработать нужно над терциями больше. Вот в таком виде. да. То есть большой пальчик мы перемещаем прямо по вторым струнам. А первая струна тут уже ну, зависит от контекста. Вот как раз. Не знаю, в общем, и так. Да, скорее всего, здесь до диез нужен. Да, ну и... Ну и да. И в конце было. Точно надо прийти на аккорд, ну, чтобы не смущать зрителя, чтобы зритель понял, что это окончание. Так, теперь по поводу бряцани. Большой палец слишком гуляет, да, указательный палец не зафиксирован. Руку немножечко разверните в сторону, чтобы ноготь смотрел в сторону грифа, да, чтобы играть. Чтобы ноготь смотрел... чтобы играть не ногтем вниз, да, а именно кожей плотнее был звук. Ну, такой правильно бряц не в принципе. Вот, по посадке не могу ничего сказать плохого. Посадка приемлемая. Ну, если вам удобнее с ремнем, играйте с ремнем. Это даже ну, хорошо. Может быть, стоит подставить подставочку небольшую под ноги, чтобы колени были повыше. А то, мне кажется, слишком высокий стул у вас. Вот, спасибо за видео. Перейдем к следующему. Удачи, а треугольных успехов, Виталий. Хуснудинов Роман, 10 лет. Так, еще раз запустим. Я так понял, это у нас э, Архиповский Ваня. Вот, а, значит, тут сразу несколько моментов. Давайте с самого начала пройдемся и все скажу. А, Еще на что обратил внимание небольшие лицевые зажимы. Играет, немножко делает вот так вот, да, щекой. Заметили? Это, кстати, очень просто решается. У многих это есть, но почему-то никто не решает. Но вот, решается просто. Во время игры нужно открыть рот полностью, чтобы вот эти мышцы, да, щеки натянулись, и не было возможности даже ребенку сделать что-либо с лицом. То есть это, в принципе, несложно делается. Так, ну поехали, с самого начала. Да, не слышно э, ничего, кроме первых ударов. То есть там вроде как срывы есть, но их нет. Да, ну, по идее должно звучать, хотя... Я играю таким способом то есть я играю гитарный прием а кто-то играет не знаю почему кто это придумал но на самом деле архиповский играет конечно если я не ошибаюсь или что-то не поменялось вдруг вот. если играешь с ром значит в медленном темпе и чтобы все звучало Рука будет левая уставать, значит все правильно делаешь. Если рука левая не устает при игре, значит это не срывы, это так, пыль в глаза. Но пока ничего не слышно, Ром. Вот, перешел на гитарный прием, но не те ноты. Там же мажор. Ми мажор, соль м и до диез. Вот, проверь нотки. То же самое. Нету нот. То есть медленно, медленно сидим. Ну, можешь мой вариант взять, можешь другой вариант поиграть. В общем, в медленном темпе все нужно проучить, чтобы все было слышно в левой руке. Так, но ну здесь у нас частушки, они тоже в мажоре. Не те ноты, Рома. Вообще не, не, не, мимо, да, и, и аккорды не те. <музыка> не то не то абсолютно. Так, дальше глисанда начинать. <музыка> да, здесь у нас нужно обязательно чтобы слышно было, опять же, глисанда. Поскольку там всего три удара. 4 да. Вот за четыре удара надо умудриться проскользить. В общем то тоже в медленном темпе решается вопрос хорошо держишь инструмент и вперед скользишь вот пока нету галисанда вообще то же самое соль диез, соль диез. тоже мелодии, мелодию медленно поучить нужно темпе это все вот вот да в общем-то э -э, спасибо за видео э -э, Ром э -э, но нужно по посидеть в медленном темпе все почистить и все у тебя получится у тебя техника довольно на высоком уровне для твоего возраста но надо то есть пока это очень все сыро и еще и не те ноты вот нужно нотки проучить поучить все так следующий спасибо следующий никонов Сергей милый мой дедочек поехали спасибо отлично неплохо вот что мне на первый взгляд показалось что э, балалайка как будто сейчас выскользнет то есть немножко вот вот как-то не, не не там держите правую руку хотелось бы чтобы вы ее обнимали инструмент Возможно, инструмент надо повыше поднять то есть сдвинуть ноги вот и может быть чуть-чуть чуть-чуть гриф надо о, увести на зрителя слишком близко к себе и поэтому как кажется что балалайка как будто вот не на своем месте и такое ощущение, что левая рука еще придерживает гриф, чтобы балайка в итоге не выпала. То есть, а этого делать не, не нужно в силу того, что нам нужно же по, по грифу бегать уверенно. А если еще бал... левой рукой приходится держать гриф, то ну, это неудобно просто. Правая рука следует немножко пониже играть. И опять же, это бряться не ногтем, это не то. Вот. Нужно, чтобы а, ноготь смотрел в сторону грифа. Да? Звук будет плотнее, потому что он сейчас такой неплотный, да? А, так, давайте еще раз с самого начала. Да, ну вот я и говорю, что такое ощущение, что балайка как будто не на своем месте. И гриф вот норовит выпасть из руки. Вот. То есть стоит немножко разжать, рука, гриф уходит. Ага. Да, и панц, палец у нас болтается немножко. да. Не должен так болтаться, зафиксируйте. Как полагается да я уже рассказывал вот чтобы играть уверенно но опять же правой рукой чтобы звучало по массивнее и полотнее вот как только вы все сделаете правильно чтобы балалайка у вас стояла ровненько ой, правильно да на трех точках опоры как только вы почувствуете что балалайка на входит, находится в нужном месте вам сразу станет легче играть левой рукой да, текст вы уверенно знаете. Но вот рука как-то себя не уверенно ведет левая. Вот и еще один момент: в последний удар на длинных нотах открытые струны. То есть перемещение по грифу лучше делать не с открытыми струнами. это решается с помощью упражнения, значит какой-нибудь отрабатываете на 4 удара на какой-нибудь скачок через несколько ладов, допустим, через 5 или через или через 7-10 чтобы не было открытых струн вот да, немножко, вот из-за того, что гриф слишком близко к себе, да, он должен быть на, немножко на зрителя. Из-за этого рука не в правильном положении находится. И особенно заметно, когда нужно сыграть что-то а, такое, неровный ритм, да. Да, и вот здесь. Это нужно отдельно поработать много-много раз попробовать потренировать потренировать попрактиковать вот этот вот скачок тоже выговорить надо все медленно медленно посидите поработайте все отлично получится и бряться не бряться не надо обязательно Большой палец не отрывайте. Э. Постоянно слышно, как вторые струны открытые возникают. Не надо так ускорение делать. Надо там, там, там, лучше немножко оття... оттяжечку сделать. Замедление небольшое, но точку поставили Спасибо, да, вот точку хорошо сделали Не понравилось Так, ну что, друзья, спасибо за внимание У нас Три человека было на обзоре сегодня. Если вы хотите попасть в такое же видео, милости просим, присылайте свое видео мне, ссылку на почту, которая указана в описании. Загружайте видео на YouTube и мне свою ссылку. Спасибо за внимание, ставьте лайки, лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу вот и что не думаете по этому поводу. Увидимся в следующем видео. Пока!